С сегодняшнего дня я предлагаю тебе начать один маленький эксперимент. Всего 7 упражнений, которые ты будешь выполнять на протяжении месяца, каждый день. Хотя бы одну, а максимум 2 минуты. То есть это 7 или 14 минут твоего времени каждый день. 7 базовых упражнений, которые подтянут твое тело, сделают тебе красивую осанку, встроенную фигуру. И улучшит твое самочувствие. Ты со мной? Uh, yeah Are we talking about losing control? I'm gonna show you how we lose control, baby <laughs> Watch this Yeah, yeah, Marty Mars my name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 But you can't afford my outfit Versace on my wrist Отлично, мы познакомились с техникой выполнения этих семи упражнений. Теперь я предлагаю тебе не останавливаться, двигаться только вперед и каждый день усовершенствоваться. Если сегодня у тебя нет много времени, сократи его, сделай сегодня одну минуту, завтра вернись к двум. И помни, главное не останавливаться упорство и самодисциплина. Я желаю тебе удачи!